Бондия! Bon это по-португальски доброе утро! Сегодня я вам покажу разминку. Я снимаю я этот видеосюжет Сан-Педро. Сан-Педро Демель. Значит, сейчас я покажу разминку, которую желательно делать перед тренировкой. Ну, если честно говоря, даже не желательно, а обязательно. Она длится плюс-минус 5 минут. Значит, я буду, когда показывать, что мы делаем, я сразу буду показывать, для чего это предназначено. Ну начинаем мы разминать связки локтевых суставов, запястья и плечи. Затем продолжится у нас шея, торс и закончим мы небольшой растяжкой ног. Что ж, начнем. начинаем рук назад. Да. Ну так же. что, Да, движение против часовой стрелки. По часовой стрелке. и прыжки звездочка и обычно закачиваю разминку легкой растяжкой это насколько возможно мы э, садимся в продольный шпагат или подобие продольного шпагата и стоим в, э, в такой позиции э, минуту плюс минус просекаем время можно параллельно прощательные движения шеи делать или подъем рук вверх вниз спинку вперед, встаем, Теперь делаем растяжку, мышцы спины, рук вперед, также нагибаясь вперед, мы стоим в такой позиции, минуту, минуту, чуть-чуть прогибаем вперед, чтобы разминать мышцы, кора, рук то вы более плавными пластичными, Движение а тренировочной. тяжеловесные. Тяжеловесные дизельные. Стараюсь ладошками тренируется на земле, не так стоя немного, нужно помощниками. Потому что минута. Провороты. Можно придерживать нибудь столбик. Маховые движения легкие. И... Неревка. На этом разминка закончена. И можно приступать к упражнениям основной тренировки. Абригада всем. Что значит на португальского спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Кому понравилось ставьте лайки или дизлайки. Пишите в комментариях, что бы вы хотели в следующем ролике увидеть. И о чем подробнее можно было бы рассказать. Чао.